здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на моем канале первый фрагмент бешеный невозможный успех вашей группы которая так спасибо стрельнула с вот этими хитами буквально за несколько месяцев и поднялись во всех чартах но этому предшествовал долгий долгий долгий путь очень о котором конечно я тебя хочу спросить но первый вопрос у меня будет с чем связан такой стремительный успех группы как ты думаешь вот смотрите вот здесь мы видим что человек совсем не зазвездился она до сих пор не может осознать того что действительно с ней произошло да вижу плюсики так видео тихо как мне сделать видео громче а сейчас секундочку так громче действительно так вижу видео тихо хорошо я добавила видео сейчас я думаю что следующий фрагмент будет погромче либо еще раз про ну вот дальше будет видео тихо я громко замечательно надо будет у меня по приборам вроде все нормально ну ладно так все окей и с видео и со звуком а сейчас я сделаю немножечко по другому так вижу здесь у меня вот так я сделаю а, да я думаю что все будет хорошо сейчас а, с видео дальше а, но все таки давайте вернемся к Маше. видите у нее на лице испуг она отклонилась схватилась за подлокотники Но ну, вы продолжение этого жеста сейчас увидите это говорит о том что перед нами человек который еще пока не верит в свой успех который еще пока ну, не то что не верит а еще не осознал в полной мере насколько ну это все вообще правда да, и как-то вот пока еще недостаточно уверенно себя чувствует в этом амплуа я думаю что в первую очередь наверное наш э, абсолютно такой честный открытый контакт с э, подписчиками потому что можно сказать что мы конечно же абсолютно интернет и если бы не было интернета то двухмаж бы не было ну вот э, на каких-то моментах э, у нее вот эти иллюстраторы вы можете потом еще раз пересмотреть, э, насколько э, там они совпадают здесь я не буду заострять внимание а, на этих моментах для меня понятен тот факт что а, человек еще не зазвездился да вот мне в чате пишут что у них неудобные кресло действительно кресло неудобные но вы знаете всегда тело хочет поменять положение удобное неудобное кресло на каких-то моментах которые действительно не очень удобны понимаете вот два минуса дают как раз вот эту реакцию два минуса неудобное кресло но мы какое-то время на них сидим да пока вопрос довольно удобен пока нет никаких еще факторов которые становятся толчком для того чтобы поменять положение тела ну и соответственно можно даже когда скажем когда кресло неудобное, да но вопросы все удобные можно между вопросами поменять положение тела а вот когда реакция идет именно на тот вопрос который был задан Задан, да, вот вопрос задан, и человек начинает менять тело вот это показатель того, что э, не менять тело, а менять положение тела. Э, это действительно признак того, что человеку не очень комфортно, он немножечко такую паузу берет для того, чтобы ответить. Да? А он немножечко некомфортно себя начинает чувствовать, и, соответственно, дает такой сигнал тела. А, да, э, так, кресло неудобно, но все сидят по-разному. Действительно, все сидят по-разному. И кресло неудобное так тоже задуманы специально для того чтобы э, быстрее вот эту реакцию тела считывать понимаете если человек э, будет сидеть в удобном кресле вот это еще такая фишечка хитрая а если человек будет сидеть в удобном кресле он не будет вообще никак реагировать понимаете вот это специально задано вообще вот этот формат программы я хотела сказать огромное спасибо э, про, э, каналу супер и алене блин вот за то что они дают вот этот контент понимаете вот именно в этом в этих обстоятельствах люди раскрываются по-настоящему именно вот задавая им вопросы в таком э, порядке да вот мне безумно это удобно потому что э, во первых задаются вопросы правильно во вторых э, э, идет съемка правильная, в третьих очень удобно усаживают гостей что они сразу же дают реакцию то есть вот все параметры как раз под нас вот прям как специально под нас пишут эти передачи поэтому я очень рада что мы нашли друг друга да но ну, значит следующий фрагмент включаю так это чтоб не расслабились правильно совершенно верно чтоб не расслабились следующий фрагмент потом мы решили давай-ка мы назовемся две Маши. причем это было очень смешно я прямо помню как мы сидели на кухне обсуждали там наши подруги ближайшие сидели вот смотрите по поводу подруг ближайших вот знаете меня сразу насторожило вот это вот этот момент меня насторожил знаете почему потому что реакция опять таки отсаживается и она отсаживается каждый раз по-разному а вот здесь как раз она больше в кресло садится больше углубляется в кресло получается и когда говорит про наших подруг не знаю что там с этими подругами но это делайте вы вывод но что-то в Подругах а ее как-то подсознательно смущает, а не знаю, что не могу, вот прям дать вам четкий ответ по этому поводу. Давайте плюсик поставьте. Кто готов по этому поводу, сами приду ну уже думать и делать выводы, а и вот давайте досмотрим этот жест. Да, видите, видите, как она реагирует на то, что сама проговаривает. А значит, следующий фрагмент я пока включаю меня посмотрели сказали что в общем у вас прекрасный потрясающий вокал но смотрите по поводу вокала ей очень приятно это осознавать и видите челюсть поднялась вверх и она проговорила про вокал а тут действительно у нее потрясающий вокал вот я послушала ее песни даже вот эти песни которые две маши поют там действительно там такой голосище там такой там такие переходы это это это просто можно слушать вот я считаю что успех их песен как раз на ее вокале во многом ну во многом они как раз вот совпали две две девушки до да, которые создали группу две маши они совпали там и тексты и и вот все это при это подача такая вот немножечко с наплывом такого вот такой однополой любви может быть но то есть вот эти вот возможности нам домыслить куда-то да ну и в первую очередь конечно же вокал он он просто он сносит крышу вот лично у меня вызывает только позитивные эмоции я в восторге от их песен М да я опять начинаю давать свои оценки это конечно же не профессионально мои хейтеры обязать обязательно мне это напишут но пока они напишут я смогу это сказать. А дальше. Вы все-таки в группу не подходите, с вами нужно, в общем, что-то отдельное делать, а я... Mm ну увидели да увидели что она действительно гордится своим голосом но ну, этот фрагмент я поставила для того чтобы вы видели Ну, мы то с вами собираемся для того чтобы читать невербальные сигналы тела и мы это делаем по ходу перед тем как раскрыть все-таки главную тайну я нашла там даже не 5 пунктов а даже 6 ну вот что касается первого по поводу подруг это даже можно считать что седьмой Пара, э, седьмой момент, на который я бы хотела обратить внимание. Ну, идем дальше, читаем невербальное поведение. Тебе были так, такие потихонечку. Никогда. Мне ага. напрямую этого не предлагали. Никогда. А как вот это предлагали? Вот пришла девочка к продюсеру. Вот видите насчет никогда э, и. Э, качает головой все-таки да знаете почему такой такой сигнал тела а ей действительно видимо не проговаривали этого но она же не глупая она это все понимает а наше подсознание оно дает сигналы не потому что было вот прям в буквальном смысле да может быть в буквальном смысле ей и не предлагали но а когда она понимала делала какую-то оценку до да, для себя она понимала что там действительно от нее ожидали этого и видела эту наклонность до да, что ей может быть но речь сейчас идет о том что предлагали не предлагали секс вместе с тем что ну раскрутить ее и получается буквально вот так вот фигурально не предлагали действительно но подсознание реагирует вот так вот киванием головы что она понимала что это предполагалось поэтому идет такой сигнал Тело. вот если у тебя был такой да. опыт, вот ты приходишь ты, ты говоришь я хочу петь а каким образом он тебе намекает сюда интересно конечно напрямую никогда не говорили как тогда это а, я думаю что в процессе общения видимо видите смотрит вниз и немножечко чувство вины ну вот как-то так она ей неловко это говорить кто-то дает понять что он готов не только петь например ну, то есть я лично с этим. Ну, видите, пожимание плечами. Но ну, получается, что да, этого вот напрямую не было никогда сказано, но это всегда предполагалось, и она это просто сделала вывод такой сама, уже сама анализируя те разговоры, которые были. Не сталкивалась, но просто это все как-то вот сходило на нет, и выводы я уже стала делать такие как бы позже, когда я понимала как иногда у кого-то происходит да я этот фрагмент поставила опять таки с целью обучаться с целью ну, вот, сигналы тела понимать понимаете вот здесь она иллюстратор дала не тот который проговорила до да, в начале а в конце она дала объяснение но она могла не давать этого объяснения и мы могли это понять потому что мы но ну, уже сами могли это как проанализировать то есть имейте в виду что подсознание всегда дает тот ну скажем тот результат к которому пришла уже она спустя там какое-то время да как она уже считает да вот на данный момент времени она считает именно так но она понимает что этого не было проговорено да и поэтому вот так вот получилось что иллюстратор не соответствовал тому что она сказала но дальше она объяснила то есть получается она здесь не врет но подсозна ну вот я если мы, мы бы читали мы могли бы растеряться вот это да нет а это часто кстати бывает вот э, такие сигналы тела что они немножечко обманчивые но это не обманчивые это просто человек уже сам проанализировал и сам уже э, принял такое решение для себя И он уже вот так считает но как бы формально он может быть даже не до конца правда вот э, этого же не было произнесено но это уже был результат ее мыслительного процесса. Да. Да, кстати насчет плюшек там я я не пойму давайте это самое что-то мало комментариев давайте мне десяточки в чатик ставим а, кто еще не ушел плюшки есть плюшки еще можно конечно можно будет даже после моего стрима плюшки поесть но давайте перекличку сделаем чтобы я видела что вы все здесь а, что никто не ушел еще я включаю следующий фрагмент и считаю ваши десяточки а, кто не поставит десяточки тот ушел плюшки есть тот ушел Толстеть. А, да, только три десяточки пока вижу. Это самые реактивные мои а, подписчики а те, кто у нас всегда присутствует и, и умеет быстро ставить оценочки. Ставим следующий фрагмент. Я думаю, что нами не очень активно занимались, потому что, в принципе, у нас был очень большой хит. Хит назывался Красивая любовь, которую я смотрите как она облизывает губы и а, ничто человеческое ей не чуждо вижу вижу вижу ваши десяточки вы мои хорошие а и вот смотрите уже а по вашей методике похудела на 7 килограмм за два месяца умнички мои обожаю да, давайте плюсики еще наташи поставим за то что она 7 килограмм сбросила какая прелесть я так рада за вас а, смотрите вот облизала губы облизала губы и мы понимаем что облизывание губ это вообще универсальнейший жест который а, всегда нам дают на как реакцию на конфетки а, так да тут не плюшки тут что-то покрепче дразнится ирина Ну давайте давайте дразнитесь периодически слышу до сих пор на радиостанциях и на самом деле этот хит нас кормил на протяжении вообще всего нашего нахождения uh -huh. в группе потому что ну вот именно такая большая она опять отсаживается и ей ну, не очень ä, приятно вообще вот это то что был только один хит и получается ну как-то вот немножечко она волнуется по этому поводу что в общем то там группа была потрясающая классная группа там все голосисты там все девчонки красивые но шикарная группа но ими не занимались и только один один хит, конечно же, этого мало, и она это понимает, и сейчас вот это отсаживание опять. Чая песня у группы Сорти, только это было. Mm. Полина спрашивает, что за методика? У меня там на э, моем канале посмотрите, там есть видео, которое так и называется, как похудеть бесплатно или что-то такое. Поэтому, э, пожалуйста, смотрите. Я могу под этим видео ссылочку оставить потом, если интересно. А, э, так, значит, следующий э, фрагмент одним хитом кормились, при, приятно ей это. А, да, ей приятен этот хит. Но неприятно и неловко, что они только этим хитом кормились. Вот как сделать вывод из вот этой вот жестикуляции и вот того, что мы с вами увидели. Следующий фрагмент. Как мы разошлись, потому что я считаю, что никто из нас не заслужил вообще таких комментариев. Смотрите. Смотрите. А вот а по поводу того продюсера с которым она поссорил ну вот было был какой-то конфликт я не знаю кто это я даже не не влезала в это в это дело просто сейчас мы читаем невербалику что на самом деле она говорит о а чего не говорит значит смотрите первая реакция это неловкость вот видите вот это вот а, оттягивание губы вниз это как раз неловкость неловкость в социуме как правило вот так вот проявляется а, значит при этом видите что брови домика это печаль и простите и сглатывание. Сглатывание это тоже признак волнения. То есть говорит она о нем и проявляет вот такие вот эмоции. Видим, да? Видите, вот сглатывание какое с эмоцией печали. Ей очень неловко это вспоминать, неловко это проговаривать. Но давайте дальше. Со стороны Жени, при том, что я всегда безумно тепло к нему относилась. Ну, здесь я с ней поспорю. Но здесь я с ней очень сильно поспорю потому что ее тело даже при том что может быть она себя убедила в том что она прекрасно к нему относится что она на него не злится но все-таки как говорится осадочек остался вот он как проявляется да добрый день кто подходит здравствуйте да я оставлю ссылочку на то видео обязательно да кто подходит ставьте плюсик чтобы я видела кто у нас еще новенький сегодня а, да плюсик и ставьте единичку если вы первый раз на прямом эфире двоечку если вы не первый раз на прямом эфире а если вы уже заслуженный слушатель а, да значит а дальше смотрим следующий фрагмент ты упомянула про рождение дочери да и конечно же видите а с какой э, вот с каким счастьем она это говорит да и такое счастье вот вижу вижу вижу кто кто подошел плюсики и двоечки и единички приветствую тех кто подходит давайте еще разочек этот фрагмент посмотрим вот как э, у нее прям лицо расслабилось и заискрилось до да, радостью вот по поводу дочь упомянула про рождение дочери да и конечно вот видите вот это вот радость счастье такое вот прям эмоции я для чего заостряю на этом внимание? Мы сейчас подойдем дальше к следующим эмоциям о других людях. Же, я думаю, ну, большинство из ваших поклонников знает, но некоторые, наверное, не в курсе, что папа твоей дочки, да. певец Алексей Гоман. Да. Это мальчик из народного артиста, тот да, самый, да, да. с которым вы пришли одновременно, с которым угу. вы оказались в финале. Да. А, с лёшей у вас был брак. да Насколько я понимаю, угу. почему не сложилось, почему он распался? Отношения. С... Видите, ну вот радость прошла, но да, безусловно, конечно же, какая радость, если вы уже не вместе. А здесь уже как бы, ну вот уже уже ушли, даже если чувства были, они, скажем так, сейчас она к этому человеку уже не испытывает вот этой радости, не испытывает этой любви, как к дочери. Ну, конечно, это это понятно, что это разные виды любви и все такое, но вот настоящая любовь это естественно у матери к дочери. но и и смотрите как реагирует ее тело много пожиманий плечами много кача качает головой нет тебя исчерпали скажем так Но вы столько были вместе у вас общий ребенок и насколько я вот смотрел что вы развелись буквально через год после рождения ну такое Зачем? случается, знаешь, я хочу сказать, что в принципе. Видите, у нее присутствует чувство вины, и она пошла в какую-то демагогию. Она пошла рассуждать, при этом не называет причину расставания. Теперь мне кажется, видите, даже сожаление какое-то может быть, но сожаление с виной больше. Вина, вот вина, вот скользит в этом все. Когда люди пытаются сохранить семью вот из-за того, что родился ребенок ради ребенка. Я считаю, что это неправильно. Самое главное ⁇ это сохранить хорошие человеческие отношения, чтобы у ребенка оставались любящие родители, так оно и есть, а не превращать это все в какой-то фарс, в какую-то игру ради ребенка. Потому что я считаю, что вот дети, они так все чувствуют. Они чувствуют вот этот вот климат, когда там что-то не так вот вот этот момент я хотела бы чтобы мы с вами заострили на этом внимание то есть она проговаривает что что-то не так вот это вот первый пунктик который я хотела бы а, вам на который хотелось бы обратить внимание прям а, потому что но она не проговаривает что именно не так да? при этом испытывает чувство вины при этом ну как бы начинает вот что-то куда-то уходить в дебри но вот важный факт что-то не так вот что именно не так она так и не сказала но вот это вот заговаривание зубок и старается эту тему вообще не говорить чем это устраивать? Мне кажется, не надо. Главное, Алексей общается с, конечно, с дочерью. Конечно, общается. У него сейчас новая семья, насколько? Общается. Нет, новой семьи у него нет, если ты говоришь там... Видите, с такой уверенностью говорит, что новой семьи у него нет. Это опять-таки еще такой пунктик, что... Ну, Получается, что это не он, ну, скажем так, ушел, да, не, не он был заинтересован в этом. И вот с такой уверенностью она проговаривает. Это очень, знаете, ну, большая самоуверенность. И это вот по женски можно понять как, ну, она настолько уверена в том что он продолжает ее любить но я не знаю любит он ее или нет но по крайней мере она в нем уверена она уверена что занимает в его сердце большое место и ну вот так говорит уверенная женщина не женщина которую обманули или от которой ушли да она вот прям четко знает свое место в жизни человека с которым она прожила и она четко знает что она осталась для него очень важным человеком а, ну и вот так уверенно она проговаривает про жену новую то нет а нет, вы просто разошлись мы разошлись а основная причина просто просто, вот, вот я говорю, что отношения себя исчерпали ну вот Смотрите, теперь э, ей уже начинает надоедать вот эта вот на настойчивость ведущей. Да, ведущая молодец, она продолжает вот как-то так мягко, но настойчиво э, выяснять, в чем дело, почему они разошлись. Но ну, действительно, вот у меня лично остал, остались вопросы все равно, почему она ничего не проговорила? Да, а, получается, что что-то она пытается скрыть. И уже э, у маши пошло такое вот избегание корпусом да когда она начинает волноваться она уже ну, ей-то не нравится так, вот так вот, обычно вот у нас не было обычно интриги расследования измена какие-то там выяснения отношений не я обратился. все скучно или смотрите даже доходит до того что она перебивает ведущую и переводит разговор в то что все скучно она просто пытается уйти от этого ответа, она пытается не проговорить ничего лишнего, значит там что-то спрятано, значит она что-то скрывает, да, уводит, уводит, есть что скрывать, вот действительно вы пишете в чате, но ну, напишите свое мнение в чате, вот есть ли там что скрывать, Напиши, прям словами напишите, есть что скрывать или нет ничего э, скрывать, вот прям напишите словами, мне интересно посмотреть, что вы по этому поводу думаете. Если будете смотреть ви уже видео сформировавшиеся для тех, кто будет смотреть не прямой эфир, тоже напишите, что вы считаете, если там что скрывать. Да, и ваши предположения, что там скрывается. Идем дальше, следующий фрагмент. То есть вот этот фрагмент я вам показала для того, чтобы продемонстрировать, что, во-первых, у нее к нему, ну вот прям каких-то эмоций нет есть эмоция вины. А для того, чтобы мы с вами зафиксировали, что она от этой темы пытается уйти, и вот эти пожимания плечами, она сама толком вот подсознательно, ну вот даже не то, что она на уровне мозгов это все понимает, да, но на уровне подсознания ее подсознание само не знает, почему они разошлись, и поэтому вот это вот избегание темы, поэтому, ну то есть причина расставания для подсознания осталось непонятной вот так вот я бы даже сказала дальше вас задевает может быть ранит когда в спину бросают там а две машет феминистки лесбиянки нет абсолютно как? смотрите пожалуй плечами нет абсолютно как ты к этому относишься я И... вообще никак к этому не отношусь почему это должен опять садится поудобнее опять закрепляет позицию вот она по-разному садится поудобнее в какие-то в каких-то случаях она садится поглубже в каких-то она ну, вот, пронаблюдайте как она меняет положение тела в этом неудобном кресле ну как-то задевать меня задевает что люди вообще как-то негативно к этому в принципе относятся но ну, значит вот такая вот немножечко уход опять-таки в сторону, Ну и тема довольно, волнительная да что говорит она начинает менять положение тела Ну и это наверное второй пункт который я вам обещала до да, из этих шести что на эту тему есть волнение есть какие-то но ну, она пытается как бы это проговаривать спокойно да, Она как-то не нервничает вроде бы но вот на эти моменты у нее получается идет избегание идет какие идут какие-то реакции что говорит о том что там что то что то есть там там что то спрятано что не, не буду делать никаких выводов потому что меня потом мои хейтеры уничтожат идем дальше печальная история что люди не могут в общем жить своей жизнью я знаю потому что периодически я в директ получаю какие-то такие сообщения а вот видите, по поводу сообщений, вот опять мы видели. Сейчас еще раз. Так, давайте посмотрим. Вот, видите, вот это оттягивание губы говорит о том, что неловко ей это проговаривать. Это довольно щекотливая тема, да, в социуме. Это обозначает эмоцию неловкости. Дальше идет сглатывание и печаль. Видите, ну, еще немножечко даже отвращение. Сглатывание с отвращением. Ну, вот идут прям конкретные реакции на эту тему. Ну, то есть, эта тема ей все-таки близка, и эта тема вызывает в ней целую бурю эмоций даже не не, не просто эмоции а какие-то вот очень серьезные эмоции представителей лгбт которые вот делятся своими историями но это это ужасно вот я я не понимаю откуда такая злость и почему вот просто у меня вопрос почему но поэтому не надо и удивляться, что вас считают с нашей парой. Кстати, как вы отвечаете на эти вопросы, когда? А вы... мы никак, нет, от... не отвечаем. Мы, мы творческий творче... союз, вот так вот мы отвечаем. И не комментируете эту историю. Нет, мы вообще не говорим о своей личной жизни, ничего. Это позиция, это позиция Какая прелесть, это позиция. Да. Вот, смотрите, а теперь без звука. Вот так, кстати, выглядит, когда человек сказал вам информацию. И ему все равно, верите вы или не верите, он выставляет челюсти и говорит: а ты не веришь, твои проблемы. Вот вот так вот выглядит, знаете, способна Вот смотрите, она продемонстрировала челюсть. Челюсть это драка. Челюсть это способность отстоять свою точку зрения. Сейчас она нам просто ее демонстрирует и говорит: это моя позиция, я с ней останусь. А вы можете думать, что хотите меня это вообще никак не касается. Но здесь, знаете, еще одна собачка такая зарыта, очень серьезная. Это третий пункт, который я хотела бы отметить. Значит, им сейчас очень удобно, чтобы мы ну, пытались выяснить, выяснить, насколько это все правда. Ну, смотрите, во-первых, это тайна. Тайна всегда привлекает. Это первый момент, который, ну, в общем-то и почему им это выгодно второй момент почему им это выгодно когда вот эта тайна больше склоняется на сторону того что они все-таки представители лгбт надеюсь я правильно произнесла ну то есть вот этого сообщества однополой любви значит в этом случае они на свою сторону притягивают хорошую аудиторию а многие не говорят открыто об этом но сейчас у нас в социуме очень много таких людей которые может быть скрывают может быть ну там не знаю открыто это делают. но таких людей много это огромная аудитория которая нашла отклик в их песнях да? а может быть это когда-то ну, они увидели две девушки и подумали что это именно так и поэтому стали их поклонниками но неизвестно как это началось да вот это привлечение этого общества вот именно это, этой категории людей но это началось и она сейчас понимает что поддержание тайны она ну вот это поддержание играет хорошо на руку продвижению их как артистов то есть получается что эта аудитория уже за них эта аудитория уже точно придет к ним на концерты. Не проговаривание этого да, вот не, не ставить точки над И над ее и над другими буквами это тоже выгодно потому что а, людей с традиционной ориентацией они тоже не отталкивают они всегда могут сказать от чего вы это взяли то есть получается им сейчас очень выгодно поддержание этой темы поэтому а, это ее позиция это она сейчас нам не сказала ни да ни нет но а, идем дальше а вот а по ее сигналам тела здесь больше даже м -м, не никак, нет никакого исполнения нет никакой вообще реакции кроме э, способны ну вот кроме того что это моя позиция да хотите берите хотите не берите то есть вот она очень уверена в том что она сейчас отстоит свою позицию э, ну и это скажем она не испытывает по этому поводу волнения поэтому здесь я ничего не могу сказать вот не да ни нет но это ну опять-таки такой пунктик который играет на пользу тому что дальше нам будут это все преподносить в виде каких-то слухов подогревать наш интерес ну и так далее и тому подобное правда это или нет пока не знаем идем дальше следующие признаки но ну, след следующий момент на которые я хотела бы ну, вам обратить внимание обратить ваше внимание да поставьте плюсик пожалуйста в чатик кто пока с нами кто не ушел есть плюшки и что-то покрепче я включаю следующий фрагмент потом я в принципе всегда любила срисовывать именно женское тело то есть и она у меня как-то вот эстетический восторг вызывало и я всегда срисовываем ну, видите, еще одна такая небольшая оговорочка получает, ну не то что оговорочка, а такой небольшой признак того, что ей все-таки нравится женское тело, да, она его рисовала, даже она женское тело вызывает в ней эстетический восторг. И я считаю, это еще одним четвертым пунктом в пользу, ну скажем так, той версии, которая ну, не озвучивается, но которая предполагается, да, что все-таки как минимум ей интересны отношения не только с противоположным полом, но и с девушками. Возможно. Я ни в коем случае не утверждаю ничего, но вот это вот при... то, что в принципе женщинам часто это привлекательно, да, смотреть на женское тело, да, любоваться им, но а, вот чтобы рисовать, это все-таки проявление таких вот бисексуальных наклонностей как минимум а, да значит следующий момент ну то есть вот как у вот девочки не объяснить вообще строение собственное а как, тело как тебя воспитывали тебе об этом кто-нибудь объяснял Ма, у меня с мамой вообще настолько доверительные отношения мама знает про меня абсолютно все от и до всегда меня принимала и принимать такой опять отсаживается да вы какая я есть а вот здесь вот фразу фразу услышали всегда принимала и принимает меня такой какая я есть а заметьте фраза такая довольно интересная она не сказала что принимает все мои поступки чтобы я не совершала навсегда готова принять мои поступки чтобы я не сделала да это на уровне поступков я бы поняла но по поводу того что принимает такой какая я есть то есть а здесь уже предполагается что я немножечко не такая как все ну, не знаю это это может быть она прям специально это проговорила для того чтобы мы с вами продолжали в это верить может быть она все-таки оговорилась но вот это, это... Вот именно так построенная фраза меня немного настораживает. Опять-таки, это у нас, значит, уже пятый пункт, который я вам обещала, ну, чтобы вам поле для размышления, да. Получается, что такая вот небольшая оговорочка, оговорочка, ну, видите, еще такая. Ну, под... то есть... сейчас секундочку в поддержку э, того что она проговорила видим у нее неловкость неловкость несмотря на то что камера не поймала ее прямо, да, но мы видим, что идет эмоция неловкости. Она очень четко реагирует, она очень эмотивный э, человек, да, и она вот эти эмоции, она творческий человек, а творческих людей очень хорошо читать, когда вот именно творческий человек, но не вот этот из шоубиза, когда она там сыграет эмоцию такую, как надо, а именно творческий человек, который прочувствует каждое слово, которое проговаривает, э, ну вот, способны это это выложить в стихи в песни да вот способны вот так вот петь как она поет но и соответственно ее эмоции они всегда наружу и мы видим что кроме того что она проговорила ей еще и неловко это проговаривать я не знаю может быть там у нее на не знаю на, на какой-то ноге шесть пальцев может быть это ей неловко я не знаю что именно ей неловко поэтому это я утрирую конечно же но что-то вызывает в ней эту неловкость. Идем дальше, следующий фрагмент. Я считаю, что мы сотворили настоящее волшебство, не имея вот действительно никаких финансовых ресурсов абсолютно. То есть я вот буквально помню, как мы недавно с ней собирали там по копеечке, чтобы сходить в магазин. Ну, а вот этот факт. Я тоже прошу отметить, это уже шестой факт. Я все-таки поставлю, что шесть фактов я вам обещала. А вы заметили, а у них общий быт. Сходить в магазин ⁇ это значит сходить и купить продуктов. Правильно? Правильно. А вот получается, что ходят за продуктами, когда люди просто встречаются, да, как-то там попили чай, там, или еще что-то, а им не надо ходить за продуктами. Ходит за продуктами тот, кто либо приходит там с продуктами, либо тот, кто хозяин помещения, да. А чтобы вместе ходить за продуктами, надо иметь общий быт. Соответственно, вот совсем недавно, получается, ну, они не так давно популярны, да я допускаю что может быть они как-то вместе жили в тот момент когда были непопулярны и ну, получается что экономили на том чтобы не снимать отдельное жилье там еще что-то но вместе жили в целях экономии может быть но сейчас то у них уже все на наладилось и она говорит об этом очень естественно то есть она не проговорила что когда мы вместе жили у нас не было продуктов ну то есть вот это вот этот момент может быть она просто не ну, не посчитала нужным проговорить но меня опять он смутил и дал понять что у них все-таки общий быт они как-то вместе живут или где-то рядышком живут но получается ну и что хочу еще сказать по этому поводу что ну, дружба везде преподносится это как женская дружба и я в общем то согласна потому что дружба она в любом случае это любовь любовь но любовь это дружба плюс секс а получается если просто крепкая дружба у девчонок то это тоже может быть они могут тоже жить вместе если им так удобнее может быть я не знаю вот сто процентов я утверждать даже после этого не смогу ни в одну ни в другую сторону но сделайте вы сами выводы потому что ну вот моя задача вам показать вот эти моменты на которые у меня упал взгляд и вызвал во мне какие-то сомнения вы уже сами ну как бы решите вы сами умеете мыслить и я думаю что зачем мне еще свои какие-то 5 копеек вставлять но в принципе вот это все что я хотела вам сказать не забывайте подписываться на мой канал не забывайте подписываться на мою рассылочку для того, чтобы получать от меня, во-первых, сначала вы при подписке получаете а, инструкцию эффективного общения. А, кроме того, вы получаете возможность купить мою электронную книгу Читай лица за 99 рублей. А, кроме того, вы получите еще несколько интересных бонусов. А, ну и самое главное, я обязательно вас приглашу на три бесплатных занятия по физиогномике. Вот то, что мы сейчас делаем, это не занятия, это мы разбираем это практика а вот именно на три занятия чтобы попасть вы должны будете подписаться а, но ну, не должны просто подпишитесь на ту рассылочку для того чтобы быть всегда в курсе а, значит что еще хочу сказать поставьте пожалуйста по 10-бальной системе этой системе оценочку за наш сегодняшний стрим а, да, чтоб я видела что вы не ушли еще не разошлись плюшки есть да, не забывайте подписываться на канал. Что еще сказать? Очень хочу, чтобы у нас наконец-то появилось солнышко, а то оно куда-то делось. И такое ощущение, как будто на улице началась осень. Поэтому вот а, ангел сандра написала миллион прям ручками ручками золотенькими да правда а, да так хотелось ваше мнение услышать вот простите мне за мое мнение от хетеров такое прилетает что ну его нафиг вот прошу прощения за французский я решила что выводов я делать теперь буду осторожнее их делать как минимум и вообще буду стараться не делать вам на ваше усмотрение Даю поле для размышления. Ну и думайте сами. Моя задача выполнена. А, да, пишите в комментариях кого еще хотите рассмотреть я все равно вас слышу я все равно рано или поздно выполняю ваши желания просто не всегда это происходит быстро а, да ну я с вами на сегодня прощаюсь спасибо большое за то что вы со мной а, про, провели этот а, часть этого дня желаю вам хорошего продолжения дня вечером и всего самого лучшего пока пока